Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Рыбы на август 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. В период с 1 по 4 число Марс будет в напряженном аспекте к вашему второму правителю Юпитеру. И будет затронут ваш сектор финансов, а также сектор друзей, единомышленников и рабочих коллективов. В этот период, скорее всего, вам нужно будет оперативно решить какой-то финансовый вопрос. Это может быть финансовое обязательство перед каким-то человеком. В целом, это время, когда нужно будет собрать свои усилия, мобилизироваться для того, чтобы получить желаемый результат. В то же время аспект к Юпитеру может давать склонность к расходам. Поэтому, если вы видите, что появляется чересчур большое желание что-то приобрести, дайте себе время подумать, так как по данному аспекту траты могут увеличиваться очень сильно. 3 числа будет полнолуние в Водолее в вашем 12 доме. И полнолуние — это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. 12 дом отвечает за тему здоровья, за тему изоляции, если был такой период в вашей жизни, когда вы должны были выполнять какие-то действия, которые вас ограничивают. Это может быть, к примеру, рекомендация врача, или вы были вынуждены выполнять какую-то работу, и из-за этого вам было сложно тратить время на что-то другое, то в целом данный период будет завершаться по данному полнолунию. Двенадцатый дом связан с темами изоляции, каких-то самоограничений, но не всегда эти ограничения идут извне. То есть данное полнолуние также может помочь вам избавиться от тех установок, которые вы сами себе придумали, и от тех ограничений, которые вы сами себе создаете. Поэтому старайтесь верить в себя. И 12-й дом связан с внутренним стержнем, с внутренней силой, когда человек даже без поддержки извне может добиваться значительных результатов. Поэтому начало месяца поможет вам как раз таки найти опору внутри себя. Поэтому старайтесь смотреть на жизнь именно под таким углом. Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, будет двигаться очень быстро в августе месяце. Это значит, что в целом август очень хороший для того, чтобы решать бумажные вопросы, вопросы, связанные с автомобилем. И э, вообще вот этот период с 5 по 20 августа будет связан именно с рабочими моментами, с планированием. Это период достаточно рутинный, когда нужно выполнять какую-то работу от звонка до звонка, когда нужно все делать вовремя. Есть какая-то цикличность ваших действий. После 20 числа Меркурий переходит в ваш седьмой сектор. И будет идти в конце месяца большой акцент на тему взаимодействия с окружающими, на тему партнерских отношений. Это будет хорошее время, чтобы обсудить что-то важное. 7 числа Венера переходит в знак «Рак» в ваш пятый сектор гороскопа. И это значит, что ваше сердце будет принадлежать вашим детям, вы захотите больше внимания уделять тем, кого вы любите. До этого Венера длительный период времени находилась в Вашем четвертом секторе, и Вы могли заботиться о темах недвижимости, Вы могли решать какие-то семейные вопросы. Это мог быть период колебания по темам переезда, к примеру, или заработок, связанный с недвижимостью. Сейчас фокус внимания уже будет смещаться, и, скажем так, дети будут на первом плане. Кстати, перед тем, как Венера перейдет в знак Рак, она еще 4 числа будет соединяться с восходящим узлом. И это период новых возможностей, интересных предложений по теме недвижимости. Это может быть хорошая сделка или м -м, покупка для дома. Так что будьте внимательны и не упустите шанс. С 8 по 13 число будет напряженное время фактически для всех знаков зодиака. Дело в том, что Марс будет в соединении с Лилит и в напряженном аспекте к Плутону. Такое бывает крайне редко. И, скажем так, аспект не из самых приятных. На первый план могут выходить какие-то внутренние страхи, даже агрессия. Очень важно в это время контролировать свои эмоции, не провоцировать конфликты и не позволять эмоциям брать верх над ситуацией. Вообще данный аспект будет затрагивать ваш сектор финансов, а также сектор э, групп коллективов, вашего взаимодействия с окружающими в социуме. Поэтому э, в случае конфликта это может в дальнейшем повлиять на вашу репутацию, на то, как вас будут воспринимать. Э, и э, особо осторожно нужно в этот период решать э, вопросы, связанные с вашими личными деньгами. Так что середина месяца это не время для быстрых решений. Это наоборот период, когда нужно стараться максимально контролировать ситуацию. 15 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем третьем секторе. Вблизи этой даты мы берем три дня до и три дня после будет интересное время, уран будет стационарный, это может дать быстрое решение каких-то ситуаций, в которые вы ранее вкладывали силы, но это не принесло должного результата. И вот в этот период могут продвинуться вперед ваши дела, связанные с темой автомобиля, обучения, поездок. Также может быть затронута тема взаимоотношений с вашими родственниками. По Урану все происходит неожиданно, и все может переворачиваться с ног на голову. Поэтому, если вы были с кем-то в ссоре, то это хороший период для того, чтобы произошло примирение. Правда, особенно стационарной планеты в том, что должно возникнуть течение обстоятельств, вы вряд ли сможете сами что-то изменить. То есть следите за тем, что происходит в этот период, наблюдайте, и вы уверены сможете заметить закономерность, в какой именно сфере, чего именно будет касаться этот разворот Урана. период с 15 по 17 число Солнце и Меркурий будут в соединении, к тому же в хорошем аспекте к Марсу. Такое тоже бывает редко. Август радует нас очень интересными сочетаниями планет. И в этот раз сочетания очень благоприятные. Данный аспект влияет на финансовую сферу, а также на работу. Это хорошее время для заработка, и будет ощущение, что ваши силы окупаются. все, что вы делаете, приносит вам доход. И в целом это также хорошее время, чтобы себя дисциплинировать. Сразу, как только у вас возникает идея, будет желание это воплотить. 18 числа Венера будет в аспекте к Урану, и в этот период может произойти спонтанная поездка, интересная встреча с родственниками или знакомыми. В целом это хороший с эмоциональной точки зрения день, но из-за влияния урана могут быть скачки настроения, то есть в один день могут происходить совершенно разноплановые ситуации. 19 числа будет Новолуние во Льве в вашем шестом доме, и этот сектор отвечает за обязанности, работу и здоровье. Новолуние — это новая страница, начало чего-то нового. Поэтому в августе в вашу жизнь могут войти новые обязанности. Или же начнется новая страница, связанная с вашим здоровьем. То есть это может быть избавление от какой-то болезни или... Это может быть ваша инициатива поддерживать свое здоровье. Это хороший период, чтобы начинать прием витаминов или вот именно делать упор на те продукты, которые полезны вашему здоровью. 22 числа Солнце на месяц переходит в знак Девы. Ваш сектор партнерских отношений и взаимодействия с другими людьми. И наступает замечательное время, чтобы находить общий язык со всеми, кто вас окружает. В частности, это хороший период для улучшения взаимоотношений в браке. Это очень хорошее время для тех, кто работает с людьми. И в целом это период, когда любое взаимодействие с людьми будет приносить хороший результат. Главное — не закрываться от других людей, а наоборот старайтесь быть открытыми и больше общаться. 21 и 22 число — очень интересный период, Марс будет в аспекте к лунным узлам. Это хорошее время для начинаний, хорошее время для инициативы, которая касается заработка, темы недвижимости. Может произойти удачное решение каких-то тем, связанных с покупкой или продажей чего-то, особенно в контексте дома. С 25 по 29 число будет эффективное время в плане работы, поездок, обсуждений, встреч, так как Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Урану. И это даст возможность эффективно решать целый ряд вопросов. Это время очень активное. И старайтесь скажем, важные моменты планировать именно на этот промежуток месяца. Особенно это касается тех ситуаций, если вы в начале месяца что-то очень хотели сделать, у вас это не получилось, то похожие конфигурации будут в конце месяца, но уже в благоприятном варианте. Поэтому можно считать это как второй шанс. И, наконец, 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Нептуну, вашему правителю на вашей оси партнерских взаимоотношений поэтому день э, путанный <смех> будет сложно находить общий язык с окружающими техника может подводить лучше серьезные операции сделки на эту дату не планировать ну что ж на этом буду заканчивать данное видео очень надеюсь что оно окажется вам полезным будем с вами на связи пока пока